Итак, дорогие друзья, добро пожаловать в новую игру под названием Age of Orange. Ставь лайк, подписывайся, подписывайся на мой YouTube канал. Сейчас будет просто шок. Будет фильм. Так, сейчас будет фильм. Так, так, так, типа того, сейчас будет смотреть. Так, сейчас музыку потише сделаю. Так, давай как включить. Сейчас готовьтесь. ой ой такая жесткая музыка. А, точнее, он загрузка. Смотрите мы оставьте в разном выживание только обезьян один брошавшись на, э, на опустение планет без банды 6 сильнейших обезьян и на главный пост они подняли земли из руки сражаются на выживанию обезьян все, да? мы их остановить только один путь вверх пришло время добриться до банана и на бесах. кумыс ксах кумыс пора начать комиссическую гонку пора начинать я же русский тин тин тин тин тин тин тин тин так вот что тут такое обезьянка ух ты мастер механик мистер эликс летя. вступить в отряд а может не другого причем убирать у -у -у -у -у -у. я могу убирать Вау -вау -вау. пушка Бум -бум -бум. давай Бум -бум. так стрелок смерти малыш так сильнейшего обезьяна но очень прямол -э линейный они первые делают э знаешь что мультичка не так классно так да классно не подходит мне, сейчас так они первым делают стреляет стреляют угу. а, до вопросов дело может и не дойти проблема для них является проблемой если ее ее <с airlines> нельзя рассмотреть так способность вау крутые останавливают поезд там ловушки делают там увеличение прыжка ли силы не в курсе так ну и бешеная пудуметчика джейси видеоролик еще раз посмотреть нужно вау лохать конечно но это анимация что там не оптимизации это оптимизация нормально это не меня у набезьяна хоть слишком увеличенные свои оружия оружие это само классно для них приказы это скорее рекомендации ваш Точно ждет хаос и много пуль. Ух ты, я бы ее бы взял. Вот это вам. Громил. Ну, я громил люблю, так <с> что... Не знаю. Давайте ясно ее посмотрим. Кажется, за безянку. Старичок. Привет, старичок. Давай, ты там... что-то Так, властный. аристократ Лорд он ты что-то ты а тут ну, такой сильно да, хитрый о, регенерация, о, скорость а там че способность такая с этим обезьянными разговором просто будет как они хотят понятно или какие э, никак не будет не на тоже жестко и второй вариант они готовы э, обеспечить залпом с дробовиком жесткий жесткий маленький жесткий в общем безянка вот это вот стреляй как кольт в брауз старсе это у нас брюс как в зуби канал ссылочка в Сане. подписывайтесь на канал макс риск и канал риск стар зуба это типа тобул что такое видеоролик может посмотреть Я не в курсе а, ясно а механик Ммм, не люблю механиков. Так, мастер механиков. Так что ли, будешь делать? Я думаю, прочитать мне хоть у них все в это просто описание такое. Воровать. Ммм, Мне нравится теперь уже не это. А это. Давай посмотрим этого Вау. Бум. Бомбочек. Пороховые послушинки шиныки посушинки, сэр Рэх. Так, этот обезьяна, обезьяны любят взрывать, взрывашка, большие, большие взрывы, маленькие взрывы, еще взрыв, бомба, взрыв. Дай-ка взрывает. Окей, подумаем О, топой. Прикольный. Вот это мне нравится вообще с пулеметом Осторожно, астрозубые зубые, охотники. Для этого дубе охотника. А нам Одноглазый Эрик. Одноглазый Эрик. Он глаз светится, не видно ничего. Так они верят только в силу. И им нет дела до до так называемого наслаждения человечеством сокровище и слава только для сильнейших. Блин, мне нравится. О, здесь просто урона. Ну, восстановление очков действий Так, что такое? Скорость марша. Можно же смотреть. Так, друзья, я не знаю. Что, брать Так, ты у меня будешь кондидантин. А ты что, я срываешь все это дело? Так, атака, атака. Скорость обучения. Обучение, ну, я сам учусь, нормально. Так, защита кончиков. А, мы должны... Свещать гонщиков еще на поезде кататься но я так справлюсь ну ты мне нужен кстати скорость лечений минус 3 чё, прикалываетесь не это да нет синдучок ст по Так, чувак атака стрелков сколько? А, восстановление энергии очень маленькое атака стрелков, но он мощный чувствую, ну, накачан. А защита Ромил на помощь все-таки, да? но ну, я люблю на помощь, в общем я не знаю, можно за всех сыграть. скорость э, строительства. не, я не хотел бы ускорять, это слабо значит. так, здоровье Васик. а, еще Васика я воюю, не, я сам буду воевать. так, вроде ты сама тупой может ты? не нет в общем что я говорю он защиту войск зачем войска чувак воюй он там строится зачем строй воюй не понимай атака стрелков вот это мне нравится восстановление на речу такое медленно Давай быстрее так слишком умный защита кончиков и гонщиков нужно атаковать так что мы вот скорость лечения минус это плохо бомчик не нравится вот это больше мощный Прям в конце. Удачи такая. Так, вступить в отряд. Подпишись на канал, поставь лайк, если ты еще это не сделал. Просто на будущее, чтобы ты нас нашел. Через два года увидишь новый контент. Так, вот. о, бредя. Астрозубые охотники. Приветствую тебя. Нам пригодится новый сильный охотник. Только, ясно, хорошенький. Я хороший. Что? Команду здесь я, команду здесь я, ну командир. Сила и храбрость помогают нам запустить ракету. Это твоем. там у... сила и скорость, там всякие бывают. Умы и скорость. Сейчас ты станешь свидетелем о истине исторических, исторических для нас моментов. Один у нас языки можно менять, а то я не хочу говорить Запуска нашего ракета или можно такая сниматься там было прикольно Но как они это делают они другой ну, долго делали очень молодцы лучше чем бравл старс или нет посмотрим будем мать так чрезвычайная ситуация нам нужно больше энергии для ракеты кто такой там да? ну, кто кто кто ну что еще нужно больше урона Значит, пришло твое время, примат, примат, примат. Покажи, что ты можешь. Я не, я течу примат. Кстати, тебе понадобится помощь, разбира, разбираться со своими плохо. Я, не... я человек. А, да. Ладно, так и все такое прочее. Вперед докажи что я не ошибаюсь в тебе. Да. вау это так, так, так приглашает вас купить в альянс э, что принять не отказать не знаю нам нужно храбрый воин ты хочешь сражаться в хорошем компании Присоединяйся к нам переса там сам но сначала с тобой потом разрушим контакт. контакт только, только да я стану сильным просмотрел этому музыканта лейбл ушел из лейбл создал свой лейбл или сам продвигай свою музыки. Я также же сам хотел. Так. Вот. drugs Я трокс. Где Макс Риск? ты а, это не я Вождь. Или я Вость? Я вождь? Не. Я кто вообще? Заголовок. О, кому, кому, кому. Не знаю, Макс Риск. Риск. Давай, ютубя. Что пора перед Пропилин что все знали, что ты Подпишись на канал, поставь лайк. Участника 8 А, это клан какой-то. Рейтинг. Так, война. Территория, да, территорию Посмотрим. Мне интересно. Так, ничего. Так как там выйти? Не обриканира. Так, война. да ничего там Так выйти. Так, что нужно? Участвуйте в альянсе, предпочитаю размещать ближе к друг другу на карте. Потому что на карте можно где-то биться. Вау. Круто. Мы избрать и изобрели телепортационную телепортацию, чтобы перемещаться в город. Я покажу вам, кто это делает. Давай. ох ты! Не, ну молодец. Кары глаза и здесь светлая кара тоже красивая. есть кара здесь ничего такого но вообще классно здесь не беда, не здесь вы будете рядом с участниками своего альянсом я одна ясно только тут туман, чувак покажи мне ничего не видно там он вижу куски. попробую коснуться и удержать карту то есть нажми на землю и не отпуская пальцем Окей. только у мне не палец Удерживаем. And... Ну да, я удерживаю. Ну. А, удерживать Ну. Да, вижу, вижу. Очень, друзья, игра сломалась. Как его? Это шантилифон не телефон ну пожалуйста портите контент очень нажимаю все кнопки от стартого времена и так не прокатит Но пока прокатит ну пожалуйста удерживайте мой шеф удержать что запустил да, прикольно, конечно, пониматься. Жалею, что я не сыграю. Блин, ну, прекрасно, что он запустил. В общем, еще ролик запишу на телефоне только. На телефоне только. Да будет весело. Окей, окей. Блин, давай, тогда всем удачи. Пока, смотрите следующий ролик. Так, давай, пока.